Смотрите, Хагалас вам рекомендовал привести свое ментальное тело в порядок, да? разобраться с книгами, а Наут вот четко показала, если вы сделаете все правильно, если ваш хаос, который вы впускаете в себя, будет вами правильно осознаваем, то он может двинуть вас на решение вашей первичной проблемы, то есть ваша первичная проблема это пройти через касту купцов для начала, да, потому что войти в касту воинов можно лишь только полностью пройдя через касту купцов, полностью, то есть взяв все алгоритмы купеческого сословия. Все. Они у вас взяты не все, поэтому такая остро обозначилась нехватка денег, вы не можете одномоментно подтянуть ресурс на то, что вам нужно. Да, у вас с этим есть проблема. Плюс проблема со здоровьем дочери. А Это говорит о том, что и в касте земледельцев еще не все взято. Умение управлять своим здоровьем, умение управлять физическим телом, это минимум, что надо было вынести из касты земледельцев. То есть и это тоже. То есть у вас есть определенные задолженности по предыдущим вашим шагам, которые вы должны нивелировать, не улетать там. Высокие дали, да? не а, заниматься внутренним познанием себя, как мы с вами уже оговорили, а кому это надо, вы столько занимаетесь своим собственным развитием, а, кому, а какой результат в мире от этого, что в мире стало лучше, может быть что-то исправилось, может быть вы какие-то какие права себе получили, пока кроме собственного либо самоудовлетворения, либо самоистязания, то есть вот бегания по этим граням, пока вы ничего не достигли. То есть это процесс ради процесса, но ни в коем случае не ради результата. Можете себе позволить так себя вести, когда вы находитесь в кости земледельцев, потому что на вас расчет мир не, не делает никакого. Родили ребенка? Все, задачу выполнила. Достаточности. Но вы это требуете большего, вы-то заявляетесь на больше. Мир говорит вам, окей, молодец, заявляйся, но давай будем по алгоритму работать. Оно так на тебя мешком золота не свалится, попутно убив твоего злейшего врага, чтобы два раза не летать. Все приходится по копеечке, по крупиночке собирать. И алгоритм-то известный step by step, step by step, step by step. Поэтому закрываем все вопросы в касте земледельцев, все ваши обширнейшие знания пустите на восстановление здоровья дочери, закройте этот вопрос. Пустите свою обширнейшую библиотеку, разберитесь в ней, пустите ее на э, умение добывать ресурс, почему чему учит, собственно говоря, купеческая каста и умение устанавливать любые связи без ущерба для себя. И после этого в касту воина добро пожаловать со всеми возможностями дальнейшего движения магии. То есть закрываем старые задолженности, закрываем старые пастыли. Спасибо на, Руну Наут вам в помощь вместе с Руной Хагалас. Это судьба. Руна перт, это Руна судьбы. То есть пока такая судьба, сказала вам Руна. Да? Хотите изменить судьбу, изменяйте все ее предпосылки. А предпосылки Руны судьбы, Руны перт, вот они все во втором эти. Руна Хагалас, Руна Наут, Руна Иса, Руна Гера. Да? И потом только перд. Вот если все вы их измените, изменится и перд. Пока ваша судьба жесткая. Но никто не говорит, что это нельзя изменить.